Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Магивара и добро пожаловать в новое видео, где я буду играть в силовую лигу для того, чтобы забрать вот этот скинчик, кондуктор Калет, который у нас недавно добавился. И с учетом вот этих вот всех побед поражений, я достиг первого мифика, но и еще и слил его. А, точнее, до второго дошел, но слил до первого. В принципе, неважно, полетели сразу же в каточку. Вот, и сразу скажу, чтобы достичь вот этих 60 побед, надо очень много было мне сыграть. Ну, ладно, короче, как только я соберу, мы соберем здесь пик. Ну, подключусь. Так, ну здесь захват кристаллов. Получается, что в прошлой катке отключился типок. И мы уже в новой игре. Ну, я взял спайка, мои тиммейты вольт и Бия, нормально. Противно 10 уровня, а мы 11. По уровню мы немножко в плюсе. Этому будет, мне кажется, намного легче. Вот. Ну, сейчас посмотрим. В принципе, я на левом фланге сейчас стою. Против Джина? А где у них мидер? У них мидер, что ли, этот... Барли или что, я не понял. <соценно> Чего у них за пик вообще странный? Я вот поражаюсь насчет силовой лиги. Здесь такие, конечно, играют люди. Странные. То очень сильные, то очень слабые, вот реально. Бывает такое, что... Со мной играют третьи мифики, отыгрывают хуже, чем, не знаю, на алмазной лиге. Да, блин, заговорился, а почему у меня он как попал, попал как-то странно. Вот. Ну, с учетом всех вот этих вот фишечек, я... ...хочу добраться до какой-нибудь чемпионской лиги. Возможно, даже мастера. Было бы, конечно, славно. Потому что у меня есть все персонажи, тем более 11 силы скоро будет. Вот. И еще завтра у нас будет выйдет обновление, в котором... Что-то прям грандиозное хотят сделать. Вот. Я даже не знаю, что будет на моем аккаунте происходить. Вот. Вообще, болтая все, что только не о катке. Не знаю почему. Вот. Но у нас, как, конечно, вольт э, странно играет. До сих пор с, первой, с первым уровнем ходит. Так, меня тут зажимают, конечно, неприятно. но я джина нормально в принципе тут еще и барли нормально убиваем у нас еще гемы лежат Так, я показываю Б, чтобы она пошла вниз, потому что там у нас есть 7 гемов, я так понял. Да. И мы должны выиграть, кроме. Надо кого-нибудь убить, чтобы нормально было. Найс не убивает. И да, мы в плюсе будем. Надо же на целых 2 гема. Жить. Как я не попал! Как? А, ну все, это ГГ. А вот это Ромфл, конечно. Как он улетел так быстро, я вот даже не понял. Это такой лаки-момент со стороны Карла. Просто взял, залетел и улетел. Забрал все гемы. Нормально, повезло. Че сказать. Ладно, у нас постоянно Вольт сливался все время. Я не знаю, куда он идет со мной, тем более. Все время от Барли не может никак накопить на вторую силу. Ну да, у нас провисание дичайших флангов. он Барли на правом фланге гомает. Раздал. Так, нормально, в принципе. А, меня убивает Карл. нормально ничего. Так, окей, забираем. nice. как его он меня еще задевает какой же живучий барлей, это просто жесть найс, я его добил после смерти, наконец-то Вообще, вот всем по барабану на него. Никто не хочет помочь мне с ним. ой, -ой, -ой. Осторожненько. В принципе, мы контроль держим. Только главное в альту не лезть сильно на У него 8 банок. Ой, 8 гемов. Да, конечно, хреново, что я подобрал один гем, потому что, мало ли, меня убьют, и потом счет опять заново пойдет. Так, ладно, контролировать Карла надо. Понял? Nice. Так, я остался опять один. Нормально, пока что держим гема, у нас на базе есть они. Фуууу, oh, найс. Nice. Еле как. Оу, oh. Оуе. Oh, yeah. <laughs> Мы забрали первую победу. Они, конечно, первую выиграли на лаке. Ну ладно, я поменяюсь местами. Вольт все-таки хочет на левый фланг пойти. Не вывозит этого. А, барли. А <laughs> он все равно Барли налево. левом. Чё за бред? Ладно. Так, найс, nice. мы убиваем двоих. И надо помочь нашему... Крутому типочку. А -а с железной жопой. Окей. Okay. Все-таки пошел на меня. Барли. Ну, сейчас посмотрим. Что ты сделаешь. Все, спасибо. Вот просто бия хороша, просто помогает мне все время. Хорошо, попал по Барли... Ой, наконец-то, вольт кого-то убивает Неужели? Ой, отлично Минус вольт Подождите, стоп, подождите это, это не надо, это нам не надо ой, ой, ой, ой, Что? Две колючки просто залетают Вы Видели, как это работало? Я сначала в него стреляю, потом он летит И колючка его догоняет Просто в... В... спиралью как это сработало. Просто гениально. Это просто гениально. Просто, ну реально, это сейчас был лаки момент. Он опять хотел у нас стырить все гемы и, и улететь. Но все-таки у нас получилось. Ну вот, как видим, третий Амаз. Ну, скоро апну. Второй мифик. Но это не важно. Самое главное, я наконец-таки получаю этот скин, который я вот прям сидел, играл ради него. Там часа, часов 5 минут суммарно потратил на то, чтобы... Может, больше даже. Вот он, драгоценный кондуктор Калет. <laughs> за 25 косарей я, кстати, вообще ни один скин не, поку... ни, ни, ну, не покупал реально за 25 тысяч. Именно старпойнтов из силовой лиги. А вот этот первый, который мне понравился. Тем более у меня на Калет нет скинов. Еще вот пинтик мне дали за него. Получится скин. И Все. Кстати, в боепропуске 69. Скоро будет открытие перед этим. Я запишу. И выложу на канал. Ну что ж, ребятки, если вам понравился видеоролик, подписывайся на канал, ставь лайкосик. Всем удачи, всем пока.